Привет, я мультяшный робот Простоев нет. Хочу рассказать о нашем курсе «Управление запасами для задач ТАИ. Курс подойдет сотрудникам, занятым в обслуживании и ремонте оборудования, складском хозяйстве, закупках оборудования и запасных частей для выполнения мероприятий ТАИ. Инженерам по запасам для процессов управления ТАИ. Программа курса состоит из 7 учебных модулей и рассчитана на 40 часов обучения. Некоторые из тем курса. Цели и методы управления и контроля запасов. Ключевые показатели эффективности управления запасами. Возможные принципы кодирования позиций запасов, возможные подходы к их классификации.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 Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от простоев нет, которые реализованы в России и СНГ. По итогам курса вы будете уметь Работать с каталогами запасных частей Рассчитывать оптимальный размер заказа и уровни запасов Оценивать критичность запасных частей Проводить ABC и XYZ анализ запасов Определять позиции складского хранения и контролировать складские запасы